Баста, настоящее имя которого Василий Вакуленко, популярный российский рэп-исполнитель, композитор и телерадиоведущий. Знаменитый рэпер проявил себя не только в музыке, но и добился особых успехов в роли сценариста, режиссера и продюсера. Также известен под псевдонимом Ногана. Василий Михайлович Вакуленко родился в Ростове-на-Дону 20 апреля 1980 года в семье кадровых военных. Его отец и мама не имели отношения к миру искусства, но, заметив, что у сына есть музыкальные способности, отвели мальчика в музыкальную школу. По окончании общеобразовательной школы Василий Вакуленко решил продолжить свой путь в мире музыки и стал студентом местного музыкального училища, выбрав дирижерское отделение. Но вскоре будущий исполнитель рэпа понял, что дирижирование — это не то, что ему пригодится для самореализации. Будучи подростком, он проявил интерес к новому явлению для России 90-х – рэп-культуре. Еще в 15 лет юный музыкант написал первый рэп-текст. А в 17 лет Василия взяли в группу «Психолирик», вскоре переименованную в «Касту». В родном Ростове Вакуленко был известен как «Баста Хрю». В этот период появился дебютный трек в стиле рэп под названием «Город», записанный Бастой. В 18-летии музыкант отметил написанием новой песни «Моя игра». Песни «Город» и «Моя игра» довольно быстро прославили Басту далеко за пределами родного Ростова. Постепенно композиции исполнителя становятся все более популярными. С этого момента рэп-исполнитель вместе с другом Игорем Железкой, который также является рэпером, начал гастролировать по городам Черноморского побережья России. Они отправились в своеобразное музыкальное турне по Краснодарскому краю и даже по Северному Кавказу, выступив на самых разных площадках. Временами собирали на стадионах по 6-7 тысяч поклонников. Но все пошло не так, как мечтал Василий, и концертная деятельность быстро сошла на нет. Рэпер не выступал с концертами несколько лет. Творческая карьера рэпера Басты возобновилась в 2002 году. Юрий Волос, друг Вакуленко, предложил сделать дома студию, укомплектовав ее необходимой звуковой аппаратурой. Василий, давно соскучившийся по творчеству, быстро восстановил свои старые композиции и написал новые. Но рэпера Басту уже никто не помнил, а найти продюсера оказалась трудной задачей. 2006 год оказался годом прорыва для рэпера Баста. Вышел его дебютный альбом «Баста-1», положительно воспринятый любителями рэпа. Этот долгожданный успех так вдохновил исполнителя, что Баста тут же выдал два новых клипа под названиями «Осень раз и навсегда». Для быстрого распространения он воспользовался интернетом. Также стала популярной композиция «Мама». В 2007 году появился альбом «Баста-2», куда попали дуэты с певицей Мака сын и рэпером Гуфом и целый ряд новых клипов, наиболее яркими из которых оказались «Так плачет весна», «Наше лето», «Внутренний боец» и «Чайный пьяница». Всего за три месяца второй альбом рэпера разошелся тиражом в 50 тысяч. «Баста» постепенно укрепляет сотрудничество и с другими рэп-исполнителями. В 2010 году рэпер Гуф участвует вместе с Вакуленко в создании новой работы. А уже в ноябре выходит пластинка в сером буклете и фактически без названия. В 2016 году стало известно, что Баста стал наставником четвертого сезона проекта «Голос», а компанию ему составили Полина Гагарина, Александр Градский и Григорий Лепс. Успешным стало сотрудничество Басты с певицей Полиной Гагариной. Песня «Мне без тебя целого мира малый голос», а также композиция «Ангел Веры», представленная в 2016 году, особо запомнились поклонникам. Личная жизнь Басты вполне удалась. Со своей женой Еленой он познакомился случайно. Инициативу проявила сама девушка, давняя поклонница творчества рэпера. Елена, дочь знаменитой журналистки Татьяны Пинской, проживающей во Франции, и предпринимателя, занимающегося реализацией элитных вин. Сначала будущая теща, увидев брутального рэпера в наколках, ужаснулась. Но, прочитав его тексты, сменила гнев на милость. Женщина согласилась, что парень очень талантлив. В 2009 году Василий Вакуленко и Елена Пинская узаконили свои отношения и обвенчались. У пары появились дети, в том же году у них родилась первая дочь Маша, а в январе 2013 года появилась маленькая Василиса. Рождение дочерей изменило жизнь артиста. В интервью Василий отмечал, что раньше его жизнь протекала только в ночное время, а сейчас он начал замечать красоту дня, рассветов и закатов.